Всем привет! Вы на канале Идеи, с вами Бакумен Кантон. Сегодня хотелось бы задеть тему бизнеса. Могу предположить, некоторые из вас задумывались об открытии какой-либо своей франшизы. Но даже если в голове все складывалось в единое целое, оставался один немаловажный вопрос. Что делать с сайтом? Ведь его нужно сделать так, чтобы в каждом городе, в котором открыта франшиза, например, пусть будет это кофейня, сайт имел данное кофейн того города. Ведь заказать такой сайт у компании очень дорого и почти неподъемно для вновь открывшегося бизнеса. Но выход есть всегда. И наш выход – это платформа Creatium, о которой я рассказывал в прошлом ролике. Его посмотреть можно будет по подсказке сверху. Сегодня мы снова поговорим об этой платформе, ведь они смогли найти решение для разработки сайта франшизы. Называется данное решение мультилендинг, то есть «Быстрая настройка сайта под разные города» через подключение Google-таблицы с ключевыми словами, которые могут содержать номера телефонов, города и многое другое. Также вы можете скрывать отдельные блоки в некоторых городах, в которых этих блоков не должно быть. Настройка является максимально простой и быстрой, так что давайте уже приступать. Итак, вот мы на платформе Creatium. Это ее стартовая страница. Вы ее, скорее всего, уже видели в предыдущем ролике. Если не видели, то по подсказке сверху переходите, смотрите. Я там рассказываю много всего интересного о данной платформе. Если у вас уже есть личный кабинет, то нажимаете «Личный кабинет». Если нет, то проходите простейшую регистрацию и переходите в свой кабинет. Нажимаем «Личный кабинет». У меня здесь есть уже один сайт, но мы создадим новый. Для этого слева нажимаем на стрелочку «Создать новый сайт». Пишем название нашего шаблона, точнее нашего сайта. Я буду создавать сайт кофейни. Назовем его Кофе Shop» и нажимаем «Выбрать шаблон». Как видите, здесь достаточно много разнообразных шаблонов. Также можно для разных вариантов сайтов подобрать их магазин, мероприятие, визитка и прочее. Нас интересует именно лендинг. Вот здесь есть хороший э, шаблон, авторские десерты, его можно было бы переваять под э, кофейню, но это займет очень много времени и как бы видео растянется на долгий срок, поэтому давайте сократим и упростим, упростим разработку, нас интересует именно мультилендинг, поэтому выберем здесь шаблон, вот кофейня, магазин, кофе. Как раз написано, подходит для магазинов кофе, сладостей, компаний по производству кофе, а также ресторанов. Поэтому нажимаем «Использовать». У нас открывается предпросмотр нашего шаблона и нажимаем «Перейти в редактор». Так, что мы здесь видим? Значит, наша рабочая среда, наши блоки. Справа у нас есть чат поддержки, сверху имеются различные элементы, которые можно добавить в блоки. Чуть-чуть давайте поправим сайт, напишем здесь название нашей компании будет Coffee Space. Слева у нас имеется значок логотип компании. Пока оставим его таким. Кстати, его можно растягивать, просто потянув. Это тоже очень удобно. То есть поменять его масштаб. Хоть супер огромный можно сделать, потому что первоначально он очень маленький. Ну давайте его чуть-чуть увеличим. Так, справа у нас меню. Замечательно. Значит, чуть-чуть еще подредактируем. Что мы здесь напишем? В первом блоке нам надо изменить здесь текст. Так, здесь напишем. Оставим только кофейня. С большой буквы конечно же здесь напишем еще кофейня кофе space также добавим предлог в и далее мы через таблицу через настройку мультилендинга здесь сделаем чтобы появлялся город так ниже текст здесь уникальное место москве уберем также добавим здесь, чтобы город менялся. Листаем ниже. Вот здесь. Ага. Так, извиняюсь. Вот здесь у нас есть меню. Но здесь очень маленькие картинки. Давайте их тоже увеличим. Нажимаем на картинку, наводим на ее край и просто растягиваем ее. И так делаем со всеми. Просто я думаю, при таких размерах, которые указаны первоначально, клиент даже не поймет, что за кофе он будет покупать. Конечно, при увеличении данные стандартные изображения не портятся в качестве, но если загрузить как бы высококачественное 4 k 2К изображение, то они будут смотреться нормально, хотя даже 2К не надо, хотя бы Full HD надо было бы сюда вставить. Ну и в целом здесь вроде все хорошо. Так, у меня в таблице нету... Улицы, на которой располагается э, данная кофейня поэтому давайте пока ее отсюда уберем и оставим только москва и номер телефона тоже город москва и номер телефона здесь будут меняться а также мы можем добавить сюда наверное пока что давайте напишем почта это все заменится сейчас а, Первоначальная настройка у нас произведена а, теперь что нам надо сделать так значит давайте зайдем в наш редактор Uh, у вас должна быть uh, значит, табличка с вашими данными Если вы <свят> являетесь, так скажем, uh, и пэшкой, и бизнесом То, я думаю, у вас такая таблица по-любому есть Хотя бы выкачанная из 1С Где прописаны, в принципе, город, телефон, кофейни Если у вас их много ну, Так как мы делаем франшизу Почты, uh, города и прочее, прочее, прочее uh, Также код города В общем, все данные, которые вам нужны в моем случае это метка, город, значит, в падеже, чтобы он склонялся, телефон, почта, просто город, и еще получается код и город на латинском. Вот. Теперь мы копируем нашу ссылку, нажимаем Ctrl-C, проверьте настройки доступа, чтобы у вас все было открыто, чтобы не было никаких проблем. Теперь заходим в редактор, извиняюсь, вот в этот редактор настройки, Переходим в базы данных, здесь делаем создать таблицу. Название таблицы вводим любое, главное, чтобы просто можно было ее найти. Это делается на тот случай, если вдруг у вас подключено 500 миллионов всяких таблиц, и как бы чтобы вы не запутались, назовем ее Coffee Shop и нажимаем создать таблицу. Далее импорт Google таблицы, здесь вводим ссылку ctrl-v и начать импорт данных так здесь здесь мы телефон значение число меняем на текст и код меняем на текст это делается для того чтобы все цифры все знаки то есть вот эти вот плюсы ну для кода города перенеслись нормально и ничего не пропало далее нажимаем начать импорт данных все внизу написано «Поставлено в очередь» на импорт таблицы. Давайте посмотрим результат. Все успешно, все импортировалось секунду назад. Название у нас есть вот, «Coffee Shop. Дальше переходим на страницы. Снова нажимаем «Три точки». Настройки – это мы сейчас будем подключать нашу таблицу к сайту. Переходим «Подключить к таблице». Не выбрано меняем на кофешоп. Shop». Далее, первое, что мы здесь делаем, это параметр адресной строки. То есть, нам надо ввести первоначальный адрес, который будет показываться в браузере. То есть, вот здесь, допустим, mycreatium.io, creatium, извиняюсь, creatium.io, слэш, и вот после слэша у нас будет какое-то название, у меня это будет link, ну, то есть, ссылка. Далее, ставим здесь чекпоинт. То есть нажимаем сюда. Это делается для того, чтобы ваш лендинг при создании других страниц, так скажем, на другие сайты, все равно являлся одним сайтом, а не множеством разных сайтов. Далее. Адрес страницы делаем метка. И как видите, вот что получается. Слэш, знак вопроса, линк и название нашего города. Листаем вниз, нажимаем «Сохранить» замечательно теперь переходим в редактор сайта и давайте теперь исправлять все что мы хотели бы исправить а, значит кофейня кофе space в делаем пробел выделяем нажимаем переменная и здесь пишем выбираем точнее город род и получается что кофейня кофе space в любом городе россии Вместо любом городе России здесь будет появляться наш город. Давайте уменьшим этот весь текст. Он очень большой. Для этого выделили его. Три точки. Размер шрифта. И ставим, наверное, 90. Ну да, наверное, 90 пойдет. Можно его еще жирным сделать. Вообще замечательно. Так, ниже уникальное место. В тоже пробел. Выделяем пустое пространство. Переменное. место ID ставим город-род в любом городе России для отдыха. Замечательно. Теперь листаем ниже. Так, я хочу, чтобы вот этот вот блок получить скидку 10%. У меня, от, у меня отображался в городе только Омске и в городе, допустим, Осе. А, ну, город Оса такой есть. Вот. Чтобы только в этих городах у меня отображался этот блок. Для этого я делаю настройку секции, нажимаю видимость, добавляю условия значит видимость при условии первое условие у нас будет вместо id переменная здесь просто город так и равняется здесь пишем омск прямо на русском пишем омск далее добавить условия здесь любое из условий и здесь ставим значит тоже город и здесь пишем «Оса». Все замечательно. Блок сейчас находится в скрытом. Скрыто по условию его не видно, но он появится. Перелистаем еще ниже. Здесь у нас еще есть... Э, вот здесь Москва и номер телефона. Давайте выделим «Москва». «Переменная». И здесь снова ставим «Город». А здесь ставим «Переменная». Телефон. А, ну еще и почта переменная. Здесь меняем на почта. И замечательно. Теперь нажимаем опубликовать и посмотрим, что получилось. Так, открыть страницу в новой вкладке. Так, значит сейчас написано, сейчас написано в любом городе России. Мы пишем здесь. Допустим, Омск. И что мы видим? Кофейня Coffee кофе, кофе Space в Омске. Уникальное место в Омске для отдыха, общения и встречи людей. Листаем ниже. Появилась акция. Замечательно, все поменялось. И тоже Омск, номер телефона. Теперь давайте проверим Москва. Тоже Enter. Кофейня Coffee кофе Space в Москве. То же самое, все поменялось. А вот этого блока уже нету, мы не задали его, поэтому он не отображается. Все сработало. И листаем ниже, тоже все поменялось. Москва, номер телефона и почта Московская. Как видите, настроить мультилендинг самому это очень просто. Не надо отдавать огромные миллионы, можно просто воспользоваться площадкой Креатиум. Сейчас у них проходит акция с увеличенными бонусами до 15 октября. При пополнении счета на 2000 рублей вы получите 1000 рублей в подарок и 1 голос в базу идей. При пополнении на 6000 вы получите 4000 в подарок и 5 голосов в базу идей. А при пополнении на 12000 рублей вы получаете еще 12000 рублей в подарок и 20 голосов в базу идей. Голоса в базе идей позволят подключить к вашему сайту дополнительные функции, например, умные квиз-формы, карусель с галереей товаров, маску для номера телефона и многое другое, чтобы сделать ваш сайт удобнее и лучше. И конечно не забывайте о том, что переходя по ссылке в описании ролика, вы получаете 300 рублей к себе на счет и 2 недели бесплатного использования. Всем спасибо за внимание, надеюсь данный видеоурок вам был полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы действительно хотите, чтобы я на этой платформе показал, как полностью разработать с нуля сайт, напишите об этом. Я обязательно запишу ролик. Всем спасибо за внимание, всем пока.